так как они были предоставлены. Свои ответы проверял на предмет опечаток, но если где-то остались, то простите. Немало времени потратил, чтобы написать все это и помочь. Надеюсь, оцените. Ох, нелегка эта работа. Всю жизнь ели, пили, что хотели, а теперь худеем. Стараюсь, стараюсь, еще раз стараюсь. Пока 6 килограмм, желательно еще минус килограмм 10 а вес стоит ответ. Он не просто стоит, а судя по всему, в будущем начнет расти, потому что психика не проработана. И, видимо, сожаление о прошлом, когда вели легкомысленный и вредительский для себя же образ жизни и кайфовали от того, что едим что угодно и никаких проблем. Но жизнь все расставляет на свои места и нынешние проблемы это растрата за вот то прошлое. Но еще не вся. Если человек не одумается, то беду получит потому что нельзя нарушать законы правильной и разумной жизни. Осознайте, вам надо учиться, как переделывать себя. Перепробовала все. Гербалайф, диеты, марафон похудения, январь 2019, май. Постройнела на 8 килограмм, а за июнь набрала 5 килограмм, ем все подряд, как будто кто-то заставляет. Понимая, что проблема возникла в голове, поэтому решила присоединиться. Лишних 20 килограмм. Ответ. Гербалайф – это обман и вред, я так понимаю. А вот почему вес вернулся, смотрите ответы выше. Психика осталась запрограммированной на весонабирательное поведение, отношения и желания. Потому и килограммы вернулись, так как стали снова делать то, что вредно для вас. Буду рад видеть вас на вебинаре, не пропустите. Итак, основная работа у нас начинается уже очень скоро.